Вы на канале Жизнь в поселке Сегодня хочу вас научить или показать, как я готовлю борщ без буряка красный, может кому-то он не подходит как к организму и люди не знают, не знают, как приготовить борщ, но я в этом году как бы попробовала, не было у меня бурячка в магазин я не стала идти подвал посмотрела в подвале нет буряка, на огороде еще не вырос ну и подумала так, у меня есть перец красный сухой Сухой. В морозилке он высох. О, я думаю, сейчас приготовлю с него заправочку. И вот, вы как видите, я с него приготовила заправочку. Я поджарила перчик. Налила туда томатику. Протушила немножко. Добавила там специи. И получилась у меня заправка для борща. И вот как я борщик сварила. Например, картошечку там с капусточкой, там с мяском. И выливаю не, потом поджарила я морковочку с, с луч, лучком с морковочкой и добавила с, эт, с этой, где тушился перчик, добавила я эту жидкость туда, там где я буду жарила морковку и лучок. И в эту заправочку, как бы я уже приготовила и выливаю в борщик. И вот такой вкусный красный получается борщик. Вот так. Да, Дианка? Ага. Вот Дианка сидит, кушает борщик. Говорит, мамка вкусная.